Хочешь найти лучшую сборку? Вбиваешь в ютубе лучшая сборка, находишь видео, заходишь туда, а там мифик. Но как мы знаем, большинство не донатят в игру. Поэтому держи 5 лучших сборок на дефолтные скины в Call of Duty Mobile. А пока подпишись, прожми лайк и напиши комментарий. А с вами Бобруха и мы начинаем. Погнали! представляю вашему вниманию м4 как вы можете заметить данная сборка в дефолтном скине мушка у этой м4 отличная поэтому мы не будем ставить на нее калиматор, а поставим ствол меткий стрелок овс приклад устойчивый приклад rtc лазер тактический лазерный прицел обе подствольная планка передняя рукоятка рейнджер ну и на закуску задняя рукоять прорезиненное покрытие рукоятки не будем долго задерживаться погнали ко второй сборке встречайте легенда самого первого сезона АК-47 Немногие смогут стрелять с мушки АК-47 Поэтому я поставил сюда Каллиматор Но если вы сможете стрелять без каллиматора Вы можете поставить Дополнительно заменив На заднюю рукоятку Рельефная обмотка рукоятки Итак, чем же начинен наш АК-47 Ствол, меткий стрелок КВС, Оптика Классическая, каллиматорный прицел Приклад, ударный приклад МИП Лазер. Тактический лазерный прицел ОВС. И подствольная планка. Передняя рукоятка Рейнджер. А мы переходим к третьей сборке. И нас встречает Крик 6. У данного Гана на всех скинах дефолтных мушка очень, так сказать, мягко ни о чем. Поэтому мы ставим по-любому сюда Калиматор Выбирайте сами себе какой. Мне нравится самый вот этот первый классический калиматор. Далее я ставлю ствол 6.1, усиленный тяжелый ствол. Приклад, устойчивый приклад RTC, лазер автонаведения и заднюю рукоятку, устойчивая обмотка рукоятки. Вот такая сборочка на Крик 6. Погнали дальше. А дальше нас встречает Один. Как вы знаете, в первом сезоне он получил неплохой буст, поэтому он очень хорош. На данный момент в КБ Итак, с чего же собрал я себе Один Дула, глушитель колос Ствол, меткий стрелок ОВС И да, на данных скинах На деполтных тоже мушка Очень ни о чем, еще хуже даже Чем на Криге, поэтому мы сюда Также ставим классический коллиматор Лазер, тактический лазерный Прицел ОВС И подствольная планка, ударная передняя Рукоятка, вот такой Один У нас вышел, погнали дальше Ну и в завершении данного видео Хочу предложить вам кило 141. Ствол меткий стрелок ОВС. Оптику также я поставил классический коллиматор, так как мушка тоже ни о чем. Приклад устойчивый приклад РТС. Лазер тактический лазерный прицел ОВС. И подствольная планка передняя рукоятка Ranger. Всеми данными сборками я пользовался раньше, когда не мог донатить себе на мифики. Поэтому пользуйтесь, если данное видео вам было полезно, не забудь прожать лайк, подписаться и обязательно оставь комментарий, так как ваша активность под видосами помогает им расти, ну а мне дает стимул продолжать свою деятельность. Спасибо всем огромное. С вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.